музыка поет а бобруха едет прямо он на залет сейчас летит машинка заберет чувак да что такое-то? Эй, ты чё так материшься? Зачем? Ой, ты чё? Ты че? Ой-ой, до встречи на Ютубе, моя хорошенькая. Давай, давай, еще. Еще кричи, подожди. Заглушите машину, мне Токсик нужен. Давай, давай, Токсик. Давай. Давай, Токсик. Давай, кричи, давай, давай, еще матом больше кричи. Давай, давай, давай. Да, давай, давай, кричи, моя маленькая, кричи на Ютубе все послушаешь. Хорошо. Ой, ты моя маленькая. Я все, маленькая, все пока. Пока-пока. На, на Бобруха Ютуб зайдешь, посмотришь на себя потом. Оле оле оле, вот нам и токсик. Девочка попалася. Ты в кого стреляешь, га? Ебать.